Друзья, приветствую! С вами Ансупов Дмитрий. Это я запишу второе видео про прохождение границы Россия-Грузия. И Грузия-Россия обратно, потому что получил очень много вопросов. В частности, меня, например, спрашивали, в какое время лучше проходить границу. Скажем так, это в любом случае лотерея и рулетка, но как показывает практика моя, как показывает практика других туристов, самые лучшие дни для прохождения это со вторника по четверг. То есть вторник, среда, четверг, потому что в эти дни, как правило, наименьшее количество людей. То есть, если вы едете, например, на выходные, это очень всегда будет загружено, потому что, например, жители Владикавказа, а им до границы там что-то километров 30, То есть очень многие просто ездят в Грузию на выходные. Для них это проблем нет, там несколько часов и ты в Белисе, например, да, несколько часов и ты там в Грузии. Поэтому выходные всегда загружены, потому что много людей едет туда, едет оттуда. Как показывает практика, вторник, среда, четверг всегда побыстрее. Кто-то говорит, что если ехать там 4, 5, 6 утра, то можно пройти границу еще быстрее. Возможно, это так, но мы ехали спокойно там часам к 11, к 12 и проходили, в принципе, тоже достаточно неплохо. То есть, насколько это правда, подтвердить не могу. Но, возможно, будет чуть побыстрее, но учтите, что, например, на российской границе... Если я не ошибаюсь, в 9 утра и в 9 вечера пересменка. То есть пересменка это значит, когда в течение часа меняется. Люди уходят за службы, люди заступают на службу, пограничники, и в этот момент ничего не работает. То есть вы можете, например, приехать и просто час стоять по той причине, что идет пересменка. Соответственно, при переезде из России. В Грузию учитывайте, что, как правило, до границы есть две очереди. Есть очередь для фур, есть очередь для легковых машин. Многие по незнанию становятся в общую очередь вместе с фурами и стоят, ждут. Но если вы на легковом автомобиле, вы можете их объезжать и ехать туда дальше, ближе к КПП. Там будет отдельная очередь для легковых машин. Учитывайте это, потому из-за этого тоже можно потерять э, определенное время. Также меня спрашивали по поводу туалетов, слушайте, ну туалеты есть естественно на таможне, как на российском КПП, так и на грузинском, на участке нейтральной зоны можно сказать, что туалетов особо нет, поэтому конечно если вы застряли именно на нейтральной территории там, на 3-4-5 часов или как было в сезон, что люди стояли там по 10-16 по часов, ну это действительно проблема. Потому что там как бы кабинки есть, но они в таком состоянии, что можно сказать, что их там и нет. Поэтому с туалетом, да, ситуация такая. То есть, если мужчинам как-то чуть попроще, то женщинам, девушкам, конечно, в этом плане тяжело. Естественно, на нейтральной зоне также нет никаких там магазинов. Поэтому берите всегда с собой воду, берите что-то там по мелочи перекусить. Это будет не лишнее. Что касается работы сотовых операторов, в принципе, вплоть до грузинского КПП у меня, например, был мегафон, он без проблем работал, в том числе и на нейтральной территории. Проезжая, да, когда вы уже проезжаете грузинское КПП, там подключается роуминг и уже работа зависит от качества роуминга. Соответственно, проезжая грузинскую границу, я рекомендую купить симку. Там они продаются и сразу после границы, там и через километр-два там будет еще стоянка. То есть вы можете спокойно отъехать и купить местную симку. Я рекомендую это сделать, потому что все равно нужен интернет, нужно пользоваться там, навигатором. Несмотря на то, что там дорога, она в принципе до Тбилиси одна, ну, к оно как-то спокойнее. Около грузинской границы также есть поселок Степацминда. Он буквально также в 30, если я не ошибаюсь, километрах от грузинского КПП. То есть там очень много гостиниц по приемлемым ценам. И достаточно удобно, если, например, вы ехали с дальней дороги, устали при прохождении границы, то там можно остановиться переночевать. То есть если вы, например, едете в Тбилиси, там едете в Батуми, то есть вы должны понимать, например, от границы до Тбилиси, ну где-то 3-3,5 часа езды несмотря на то, что километраж там небольшой, но там серпантин и по серпантину ехать, конечно, достаточно. Ну едешь медленнее так или иначе. Поэтому, если вы прошли границу и вы чувствуете, что вы устали, э, потому что вы там до границы долго ехали, на границе много времени стояли, то лучше остановиться в этом поселке Степадзмидо переночевать и на утро со свежими силами поехать. То же самое, когда вы едете из Грузии в Россию. То есть, например, так делал я. Мы из Белиси доехали до поселка. По пути там, кстати, есть что посмотреть, там и минералка бьет прямо из-под земли, виды обзорные, красивые, какие-то старые храмы. То есть мы не спеша там за 3-4 за часа доехали до поселка из и спокойно переночевали, позавтракали и на утро с новыми силами прошли границу. Вот. Поэтому учитывайте, если какие-то вопросы у вас будут в комментариях, пишите, Я обязательно поделюсь своим опытом, потому что мы много этот вопрос изучали, читали опыт других людей и у нас путешествие прошло комфортно. Неоднократно я встречал случаи, когда люди просто ну, из-за того, что там 10-12 часов стояли в очереди на границе, ну, портилось просто все впечатление от отдыха. До новых встреч!